поаплодируем поприветствуем потому что вечер быть горячий ура привет привет валера как сегодня тебе вечеринка концерт группы гвозди слушай ну как всегда это тее какая-то ребята Вы представляете агентство праздник? АС yes, праздник Да вы что? Yes. Здорово, прям как Александр Сергеевич праздник как и стать. Какие ощущения? Прекрасное ощущение, столько радости, столько эмоций не получал давно, очень круто, спасибо огромное, было здорово, спасибо всем организаторам, гостям, все были молодцы, счастливы, радостны об этом класс!